Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег? Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru. Привет! Сегодня в одном из чатов по криптовалюте призм, может кто-то его знает, Чотландия называется. Был вообще разговор на тему поднятия курса призм. Один там чувак или чувиха, я не знаю даже как назвать, потому что аккаунт был без фотки, подписан Татьяна, но писал там якобы ее муж, потом даже голосовые отправлял. Предлагал вообще всем призмачам зайти а, в какой-то хайп-проект или бинар, матрица, что там было под его аккаунт, естественно. И потом... А с этих полученных бонусов откупать призм, делить их как-то. Ну, непонятная схемка какая-то. Но человек предлагал такую идею. Приплел туда биткоин, говорит, мы будем его получать, потом менять. В общем, половина там какой-то ахинеи была. Мне непонятно. И сразу что хочется сказать. Во-первых, 100% человек хотел воспользоваться таким благим делом. Мол, вот, ребята, поднимем курс вместе а для этого только вам надо пройти по моей реферальной ссылочке. А во-вторых, ну, не доверяйте вот таким людям, у которых не то что имени нету, даже фотки нету, хотя сейчас можно назваться любым именем, любую фотку поставить, чтобы это более-менее выглядело хотя бы правдоподобно. Ну и к чему там вообще весь сырбор бор был? Некоторые начали за него заступаться, когда его, грубо говоря, посылали с его идеей. Говорят, вот человек хочет поднять курс «Призм», а вы ничего не делаете. Вы только другие идеи отвергаете и еще рой клуб гасите. Мошкина там поносите, хотя никаких положительных результатов это не приносит. Так вот, выскажу свое мнение, может быть и непопулярное. Но сейчас поднимать курс «Призм» ни в коем случае нельзя. И как раз таки из-за Мошкина. Почему же его вот так все и гасят? Потому что давайте вам такой расклад приведу. Есть Рой-клуб. У Рой-клуба есть команда, разработчики, специалисты, обслуживающие его персонал. И, например, затраты Рой-клуба сейчас 50 тысяч долларов в месяц. Ну, к примеру, вот такие вот возьмем. Мошкин сам какие-то приблизительно похожие суммы называл. Так вот. Чтобы сейчас закрыть эти траты, ему надо брать откуда-то деньги. Откуда он берет деньги? Он когда в монету Юми себе, не знаю, создал, залистил, сначала он выкачивал бабки просто с инвесторов. Ну, фиат, биткоин, с чем люди заходили. Сейчас мы видим, что у Юми на данный момент идет крах. Естественно, притоков, инвестиций там уже не будет. Тем более, эмиссия в 32% ежемесячная, она будет вымывать даже вот эти стенки. Ну, короче, лохи будут брить друг друга теперь, которые, тем более, туда сейчас будут заходить. Это стопроцентные лохи. Что же будет делать Мошкин? Естественно, продавать призм, потому что у него огромное количество монет призм, которые ему как раз-таки лохи туда и принесли. А почему лохи? Потому что, ну, держать в пуле как минимум невыгодно. Все же туда скинулись для того, чтобы получать повышенный парамайнинг. А на пульных кошельках он сейчас меньше, чем на личных. То есть каждый из этих участников на личном кошельке своем мог бы получать куда больше монет, чем как раз-таки у Мошкина в пуле. И как назвать такого человека, если как не лохом? Если он пришел за прибылью, закинул туда монеты, а остается в минусах. Ну и естественно эти люди лохи, потому что они доверили свои монеты человеку, который их может кинуть. Мошкин это уже много раз сделал и непременно сделает еще раз. Так вот о чем я. Для того, чтобы закрыть свои потребности, продавая монеты призм на 50 тысяч долларов, Мошкину сейчас примерно надо будет где-то 5 миллионов призм продавать ежемесячно. Что же будет, если мы поднимем курс до 10 центов? Мошкину уже надо будет продавать 500 тысяч призм. То есть он сможет паразитировать на сообществе и сохранять себе часть монет. А если мы поднимем до доллара, то он сможет вообще продавать всего лишь 50 тысяч монет. Таким образом, свою ховозку кормить и жить дальше, дальше нагибать людей, грабить людей... То есть сейчас поднятие курса, оно делает, плюс, конечно, рядовым участникам тоже сделает, но, например, меня это никак не затронет, если курс будет еще низкий, потому что я планирую дозакупать призм, и сейчас никак из этой монеты пока что на данный момент выходить уж точно не планирую. Мне невыгодно поднятие курса, как минимум, потому что я закуплю меньше монет, если он поднимется. А так я буду закупать больше объем монет. Ну и во-вторых, я не хочу просто кормить вот таких вот людей, как Мошкин. И еще некоторые пулы есть, которые тоже на этом паразитируют. Тем самым, чего мы добьемся? Мы добьемся того, что Мошкин будет потихоньку избавляться от монет призм в большем количестве, чем в том случае, если бы курс был чуть-чуть выше, потому что ронять он его по-любому будет, потому что фиат ему в любом случае будет нужен, и он будет избавляться от этих монет призм, как он это и привык делать. И чем ниже курс, тем быстрее он избавится от монет. Таким образом, я не вижу тратить ни силы, смысла, ни энергию, ни тем более деньги для того, чтобы поднять курс, который Мошкин в любом случае уронит. Лучше по низкому курсу надую свой кошелек до определенных объемов, а потом, когда вот эти все лоховозки позакрываются, мы будем уже снимать сливки и в более качественном и честном сообществе. Ну, как минимум, хотелось бы это наблюдать в призм. А вы можете оставить свое мнение в комментариях под этим видеороликом, Возможно, остальным зрителям будет интересно почитать. Ну и мне также. Вот разделяете вы мою точку зрения или нет.